всем привет приветствую вас на своем канале в этом видео попробуем создать детали и возможно даже сборку городской мачты освещения я уже сэкономил немножечко времени и в пустой шаблон детали я вставил две картинки первая картинка это такой технический эскизик с размерами и внешним видом будущего изделия и вторая картиночка это список возможных размеров, то есть это наш список конфигураций, которые мы можем создать для этой, этих деталей и этой будущей сборки. Детальку я уже сохранил и давайте начнем с, наверное, главной детали, это вот этот вот фланец. Значит, он имеет диаметр А и имеет толщину под названием толщина фланца. Давайте посмотрим, где здесь размер. А это при первой конфигурации, это размер 420 миллиметров На плоскости сверху я нарисую эскиз. Также из исходной точки поставлю размер 420 миллиметров И здесь толщина не указана в этой таблице. Ну, давайте поставим, не знаю, 5 миллиметров например. Так, здесь всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 отверстий. Они расположены, они расположены да, на диаметре B и имеют э, диаметр отверстий это диаметр d малое. То есть диаметр B 360, диаметр d малое 25 мм на 8 штук. Точно так же здесь на этой грани рисуем. Можно окружность нарисовать, я нарисую просто осевую линию. Диаметр поставим 25 миллиметров. Диаметр этой окружности 360. Но давайте я нарисую окружность, чтобы было более похоже на нашу таблицу. И также здесь сделаю вспомогательной Вот Теперь наша окружность вспомогательной геометрии. Здесь поставим размер 360. Эскиз у нас стал черным. Просто вырезаем... На сквозь. Так, элемент у нас готов. И теперь нам необходимо размножить этот элемент при помощи кругового массива. Выбираем кромку. Так, вырез вытянуть. Выбираем кромку. Вот она у нас выбрана. Равный шаг, количество 8 штук. Все прекрасно. Первая э, деталь у нас. Готово. Я сейчас скопирую эту деталь, да, наверное, я ее скопирую, чтобы мне не вставлять в каждую вот эти вот картиночки. Я сейчас ее скопирую. Это тело я удалю и начнем заново рисовать другую деталь. Ну, скажем, это будет вот это ребро жесткости. Итак, я скопировал а, деталь, удалил а, этот фланец. Теперь у нас деталь 0,2. Та была деталь 0,1. Ребро жесткости здесь а, никаких, видимо, параметров каких-то критичных не имеет. Поэтому я нарисую его из отдельного шаблона. Давайте лучше нарисуем вот эту вот основную а, трубу с диаметром D2. Так, диаметр D2 219 мм. Толщина стенки... А, Неизвестно и высота, ну, наверное, половина высоты от H. На плоскости справа я нарисую сейчас две окружности. Это у нас будет внешний диаметр трубы и имитация стенки. Вообще трубы можно рисовать по разным алгоритмам. Кто-то рисует онкостенным элементом, кто-то делает вот сразу две окружности, кто-то делает сначала одно, тело рисует, потом вырезает а, при помощи вытянутого выреза и создает эту стенку, ну, как угодно. Здесь, я думаю, каких-то особых а, принципиальных отличий нет в построении. Главное, что были а, все необходимые размеры. Это диаметр, длина и толщина стенки. Итак, высота у нас h. Значит, h ну значит, у нас 4000 будет, половину давайте возьмем. Диаметр D2 219 миллиметров Не силен я в сортаменте труб, поэтому уж прошу прощения, если вдруг здесь что-то... Ну, давайте, я не знаю, поставим 3 миллиметра Если нужно отредактировать, если я ошибся, ни в коем случае здесь нет никаких преград для этого. В любой момент, любой размер... И да, и фланец, наверное, нам нужно все-таки сделать потолще. 5 миллиметров, что-то, наверное, 15 нужно поставить. Ну, хорошо. Сделали мы трубу 219 на 3. И от средней плоскости на 4000 миллиметров. Вот у нас получилась вот такая вот труба. Сохраню ее. И сейчас я опять скопирую этот файл. переименую его на... 0.3 и просто поменяю диаметр трубы, чтобы мне не строить геометрию повторно. Просто поменяю диаметр трубы. Да, я скопировал этот файл, переименовал 0.3 поменял поменял да, на простую углеродистую сталь. Теперь давайте посмотрим, какая у нас вторая труба должна быть. Ну, я так вижу, здесь э, перехлест 500 миллиметров. Я думаю, мы это сделаем на сборке и длину трубы подредактируем на сборке. Я просто не хочу сейчас ее высчитывать значит диаметр у нас d1 и также пусть останется пока 4000 миллиметров ах здесь не видно давайте скроем это тело диаметр d1 у нас 168 отобразим обратно и здесь поставим 168 так ну вот у нас труба немножечко похудела так теперь нам остается сделать что сделать э, вот эти ребра жесткости да? сколько их здесь, 8 штук, наверное и сделать вот эти вот две перемычки так, ну, наверное, X я сделаю из пустого шаблона деталей потому что ну, нет смысла сюда же тоже вставлять эти картинки сохраню и создаю пустой шаблон детали пустой шаблон деталей я создал а также на плоскости сверху нарисую вот этот внутренний фланец диаметром, не знаю, сколько он там будет 219-6, ну, наверное Пусть он будет также толщиной там не знаю, в 5 мм. И здесь нарисую вытянутый вырез 168 ну Пусть будет 169 мм. И также вырежу насквозь. Окей. окей. Пусть это будет простая углеродистая сталь. Чисто нам для проверки э, массы. Вот у нас такой фланец получился. Сохраняя его в папку с нашим проектом, создаем еще одну деталь. И, наверное, уже можно будет создавать сборку. Итак, создаем последнюю деталь. На плоскости сверху я нарисую новый прямоугольник. Не знаю, пусть он будет 50 на 200. Вытягиваем его на, сколько? на 15 мм. У нас будет потолще такой прямоугольничек здесь поставим 60 так, и необходимо срезать уголок можно использовать инструмент фаска можно использовать как я новый эскиз поставлю размер отсюда ну пусть будет 30 и здесь также до точки поставлю 35 мм понимаю что пока не очень похоже но размеры мы подредактируем уже в сборке вот у нас получилась вот такая вот деталька. Сохраняю в папку и начинаем сборку нашей мачты. Итак, я перешел на, на первую деталь. Это фланец. Давайте ее тоже поправим. Пусть она будет толщиной не 5, а 15. И поменяем ей здесь материал на простую углеродистую сталь. Так, материал поменялся, толщина поменялась. И начинаем сборку. У нас открыто несколько э, документов. Ну, я возьму первый документ. Так. Да, не отрисовал он чего-то нам фантом. Ну ладно, вот мы совместили исходные точки. Все, первый компонент у нас э, зафиксирован. И также добавляем второй компонент. О, с вторым все в порядке. Так, здесь я уже... Эти эскизики скрою, чтобы они мне не мешались. И теперь просто сопрягаю по э, граням и по базовым плоскостям. Так, трубу мы поставили. Плоскость спереди у нас пусть будет на плоскости спереди. Плоскость сверху, это у нас будет плоскость справа. Можно, конечно, было... Здесь по окружности, по цилиндрической поверхности сопрячено. я сделал так. так. Первую трубу мы вставили. Она у нас под номером 2. Давайте вставим теперь под номером 3. Она уже поменьше. Как угодно. Давайте здесь по цилиндрической поверхности. Так, И чтобы нам... Так, плоскость спереди с плоскостью спереди. Так, здесь также надо убрать эти эскизики, чтобы они нас не смущали. Поднимем ее чуть-чуть повыше. И сопряжем эту поверхность и вот эту поверхность. Поставим здесь расстояние 500 мм. У нас труба улетела вот куда вверх. Переместить размер, чтобы у нас было с перехлёстом. И вот уже что-то похожее. Так, теперь давайте посмотрим общую длину. Она у нас 7515 миллиметров. Вверх вот, не увеличим. Значит, <coughs> минус 15 плюс 500. И сохраняем сборку. Ну, пусть сборка будет у нас называться мачта. Сохранить. Так, проверяем еще раз. Да, теперь 8000 миллиметров. Все правильно. Длина. Так, Необходимо добавить еще э, два фланца. И добавить ребра жесткости. Значит, ну вот у нас один фланец. Мы его добавим. прижем Опять цилиндрические поверхности. Можно, конечно, здесь поставить и заблокировать вращение, потому что ничего не изменится, если у нас будут плоскости базовые детали не совпадать друг с другом. И добавляем еще одну такую же деталь на срез этой нижней широкой трубы. Так и вот так. Заблокировать вращение. Так, смотрим, как у нас это все получилось. Да, все отлично. И теперь необходимо добавить последнее. Это вот эти ребра жесткости. Непонятно, какой они длины, конечно, должны быть. Но сейчас примерно узнаем. Шаблончик у меня какой-то был странный, предлагает там как сварной или как, как собранный, там какой-то по умолчанию. Ну ладно. Так, сопрягаем. Раз, два. Сопрягаем. Раз и торец этого ребра. Так, у нас теперь, ну как-то вот у нас странно он себя ведет. Очень странно. Так, для того, чтобы нам э, правильно его установить, здесь под угол, э, какой здесь должен быть угол, Сколько здесь штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь штук. И повернуты они на, на какой-то угол. Вот этот угол мы пока не знаем. И нам необходимо его а, вычислить. В принципе, что мы можем сделать? Мы можем нари либо нарисовать а, какую-то справочную геометрию и привязать этот, а, эту деталь к этой справочной геометрии. Либо нам нужно... А, Вычислить этот угол. Нам нужно 360 разделить на 8. 45 получается. То есть между каждым углом 45. И здесь разделить на 2. То есть 22,5. От этой вот нашей базовой плоскости 22,5 градуса до первого этого ребра жесткости. Высветим плоскость справа. И теперь между ней и одной из пласти ребра мы поставим угол 22,5 градуса. Как видите, у нас пока ездит это ребро, оно полностью еще не определено. Давайте все-таки нарисуем, наверное, опорный эскиз и привяжем это ребро к нему. Наверное, так будет проще, чтобы мне ничего в голову не идет, как сделать. Если у вас какая-то другая идея, напишите ее в комментариях. Здесь поставить угол 22,5. Вот у нас есть опорный эскиз такой. И теперь посмотрим на... Симметрию так и вот так. Все, наверное, не хочет. А это тогда здесь на торце нарисуем. Что у нас сегодня утро воскресенье, в голову вообще ничего не, не приходит. Никаких идей. Да, я заранее не готовился, все делаю, как говорится, с колес. Касательность уберем пока и угол. Так, это у нас совпало. И теперь пусть у нас совпадет и вот это. Ну все, вроде добавили мы ребро. вроде Все нормально. Скрой я эти эскизы, чтобы они мне глаза не мозолили. Так, он у нас почти в... Давайте, в состоянии не знаю, 70... 80... 90, что ли, можно? Все, 90. Пусть будет 90. И, ну да, почти похоже. 200. Не знаю, какая там у них высота, но пусть будет 200. Выбираем круговой массив. Выбираем вокруг чего, но пусть будет этот несчастный фланец. Также 8 штук. Все, готово. Вот сборочку мачты мы сделали. Теперь давайте посмотрим. Здесь говорится, что она должна весить 301 килограмм. Посмотрим, угадали мы или нет. Анализировать массовые характеристики 147. Так, Видимо, что-то мы не угадали. Наверное, нам нужно сделать чуть-чуть потолще трубы. Пусть они будут не 3 миллиметра в диаметре, а 6. Соответственно, здесь нужно минус 6 миллиметров сделать. Минус 6, мм сделать, да? минус 6. Так, теперь смотрим. Ну, 208. А нам нужно 301. Не знаю, 10, наверное. Давайте сделаем. А здесь 199. И здесь пусть будет, ну, 5. Опять говорю уже, сортамент труп я заранее смотрел. 323. Значит, 8. А здесь плюс 4. Можно это, конечно, все на уравнение завязать. Ни в коем случае никого не ограничиваю. И тогда нам не приходилось бы каждый раз подбирать размер вот этого фланца. Не туда. 284. И здесь пусть будет тоже 8. 335. Никак не получается угадать угадать надо было посмотреть сортамент и не мучиться 301 о угадали 301 килограмм здесь мы первую конфигурацию сделаем 301 аж аж малые такое аж малое. Посмотрим, что такое h малое и где она находится. Непонятно. Где здесь h малое? Высота общая h 2000. Непонятно, что такое h 2000. D вижу, толщина вижу. 500, d1, d1, d2, а, b, d. Ничего нету. Сами пишут, сами не понимают, что пишут. Ладно, главное, что мы подобрали э, массу в 301 килограмм опытным путем. То есть у нас первая труба диам... э, с толщиной стенки 8 миллиметров, вторая труба с толщиной стенки 6 миллиметров. Не знал. Вот. И масса 301 килограмм, 280 грамм. Проверка интерференции у нас ничего не пересекается. Все должно собраться. Проверяем высоту. 8000 миллиметров, 8 метров, скроем исходные точки, все, сборка готова, за 20 минут сделали прекрасную сборку. Ну, на этом все, давайте прощаться, до следующего видео. В следующем видео, наверное, мы создадим конфигурации каждой детали и конфигурации сборки. Еще раз всем спасибо за просмотр, что досмотрели до этого момента. Всем пока!